Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас стройка, стройка дома, ребята. Опять строимся. Покажу вам, ребята, что у меня уже получилось. Не снимал, как утеплял, ребят, потому что там очень долго и много было нецензурной лексики, пока замучился, короче, это все делать. Да и неудобно снимать и делать, короче. Сейчас я вам покажу. Вот так-то я уже обмаячил, утеплил, утеплитель 50 положил и изоспан, ашку бахнул и все. И теперь мне осталось, сегодня короче, буду маячить, мая, маячить буду, короче, опять этими профилями, как всегда, металлическими. Так, ребяточки, ну что, сейчас, короче первый маяк уже есть у нас как бы прямой от сейчас второй маяк ставим там с той стороны и натянем веревку и будем по этой веревке короче все маяки выставлять но ну, а вы не переключайте смотрите дальше я вам покажу что... сейчас все сделаем короче и покажу что получается а вы не приключайтесь так ну чё ребятушки погнали Почти, да? Прям почти Ну, помочь вам Да? Это а вот... не загораживай камерку Вон камера снимает тебя Эй, меня не снимайте! Так. Не на эти, вон они. Так, ребятушки, будут у нас клопики Вот такие, ребят вот Такие клопики будем прикручивать Так, ребятушки, берем потом уровень я вам покажу ребятушки опа все в ноль опа -оп -оп -оп -оп. Что, первый маячок готов, сейчас от него до следующего маяка натянем веревку и по ней уже будем ориентироваться. Кстати ребятушки, вот у кого есть этот фильтр, когда меняете, это обычный фильтр ребята, и вот он вторую жизнь уже служит. Получается его распустил и вот у тебя. Подожди, Так, ребята, накосячили немножко, придется веревки связать. Короче, сначала одну веревку натягивайте, потому что потом вот этот профиль вы уже под эту веревку и засовывать, короче. Сейчас мы, короче, ребята, все профиля поставим по низу, по нижней отметке пробьем, а потом уже натянем веревку, потому что вот так вот под веревку подлазить, подсовывать, это вообще полный гемор, ребята. Ладно, ребята, не приключайтесь. ребятушки, отмаячили. Сейчас вам покажу, что получилось. Вот так вот. Под окнами еще надо будет сейчас болгарку взять, вырезать. Вот. Все по низу прошел, составил немножко ниже линии, чтобы потом вот такой уголок сюда, ребят, прицепить. И пониже немножко сделал. Ну и потом, когда буду фундамент тоже обшивать, к этому просто профили уже Сюда подсоединюсь и сделаю. Уже на одну дырку меньше надо будет. Тут только одну дырку надо будет сделать. Вот, и все. Все ровненько, ребят. Так, ну а что, сейчас? сейчас будем еще раз веревку тоже натягивать также только уже чуть выше вот тут где-то примерно и тоже опять будем чик-чик пройдемся померим все ну и будем уровень еще представлять на всякий случай у нас уровень есть магнитный я имею виду, который липнет и все проверим по уровню Сейчас 0 так что, как все сделаем, ребята, покажем. Ну что, мы прошлись. Сделали уже третью подвеса. Промаячили, все ровненько, все классненько. Сейчас надо под окна, короче, тоже профиля поставить и поперечины. Горизонтальную тоже поставить. Ну, забыл, короче, где болгарка, ребята. И все, весь дом перерискал. Короче, не знаю, где болгарка. Может, кто у кого найдется моя болгарка, ребята, верните. Ну, это если друзья смотрят. Так, ну и пришлось, короче, Сереге позвонить Кузнецову. Вот. И он мне все-таки дал болгарочку. Ребята, вот у меня болгарочка. Спасибо, Серега, за болгарку. Все будет в целости и сохранности. Мне, в принципе, надо-то только вот тут подпилить. И вот эти подпилить на сегодня. А завтра уже там. Будем делать, скорее всего, в следующем ролике. Ну и тут под окнами поставим, все прокрепим, а потом уже на следующий день, завтра я на работу еду, после работы доделаем уже все, маячим. Ну и начнется сайдинг, ребята. Так что не приключайтесь. Так, расстояние. Сначала поперечим Метр пятьдесят. Метр пятьдесят Здесь? Да? Так, уровень где? А вон так. одну. Сгибается все, ребята, легко. Руками. Главное, не порезаться. Вот что у нас, ребята, получилось. На пленку не смотрите, она немножко съехала у нас вот эта пленка. Из-за этого кажется, что криво. А так все по уровню, ребят. Ну и по окну видно, что все нормально. Сейчас под тем окном также все сделаем. Сейчас под тем окном, под вторым сделаем и потом уже пойдем выше, короче. Вот такой принцип, ребята. Ладненько, не буду, наверное, показывать вам, как все это остальное все делается. <клёбль> Времени терять не буду покажу уже конечный результат, что мы здесь доделали. У ну, ребятушки, на этом наверное, все. Видео у нас заканчивать. Вот так вот мы сегодня обмаячили. Вот что получилось, ребятушки. Это уже после работы. Приеду вверх, будем делать с ним. Сегодня уже не могу. Уже ноги, ноги, ноги руки болят, короче. Цыплят покажу наших, как они уже выросли. Они сейчас уже на улице, уже уже на улице гуляют. Сейчас вам покажу, ребятушки. Так. Угу, такие. Видите, как выросли уже. Сколько времени прошло, а как быстро растут? Да? Ты. Где у нас там и дата, и да там в конце. Утка до сих пор на яйцах сидит, одна и вторая. сегодня дело у нас осталось, короче. Мы, короче, каждый день по 10 тележек каждый, да? По 10 тележек каждый возим. Надо, короче, 10 кубов этих развести и перевести туда, в ту сторону. Сейчас вам покажу. Ну, там уже кучу делаем. А машина 10 тоник считай, 10 тонн песка и плюс сама машина 20 тонн. Я боялся за трубу, что трубу проломит, короче. И решили высыпать все-таки тут, а, короче... И теперь эти 10 тонн надо, короче, перекидать. Ну Каждый день по 10 тележек, каждый. Ну, считай, по 20 тележек в день нормально будет. Да, Кость? Костик мне уже лопату приготовил. Ладно, ребятушки, заканчиваем заканчиваем этот ролик. Вот. И встретимся послезавтра, получается, я буду снимать. Выложу попозже немножечко. Вот. Будем опять обрешочивать до конца. Все-таки доделаем. И перейдем уже к монтажу окон. Ну, все эти доборы. Окна, короче, будем ставить. А потом уже сам садинг. Возможно, что будет это в следующем ролике. А возможно, не в следующем. Как будет настроение. Всем пока, ребята. Короче, всем пока.